Почему Красноярск оказался в снежном плену? Нужно потерпеть и больше пользоваться общественным транспортом. Почему не чистят дороги днем, вне часа пик? Если мы выводим технику, когда у нас дорога перегружены автотранспортом, то мы создаем дополнительные сложности для передвижения по автомобильным дорогам. Почему на обочинах оставляют снежные завалы? Если он будет поднимать рабочий орган, этот вал образуется поперек дороги. Может, красноярцам пора засудить мэрию за такую уборку дорог? «Право гражданина подавать свои, значит, те претензии, которые есть». Претензии у нас, как снега в Сибири. Точнее, ровно столько же, сколько неубранного снега в Красноярске и сколько заявлений чиновников Мы убираем, мы работаем». И вообще это вы плохо смотрите. «Если технику люди не видят, это не значит, что она не работает». И тут верить можно в одно из двух – либо в невнимательность горожан, либо в забывчивость чиновников». В общем, потоки машин бывает так, что их и не видно. То есть, ну, на самом деле, обращает внимание тот, кто хочет обратить внимание. Это было сказано про снежную зиму 2010 -го года. И судя по кадрам нашей ТВ-хроники, уникальных снежных зим у нас каждая вторая. Где какой год на этих кадрах, не зная и не поймешь. Слишком одинаково похож на стихийное бедствие обычный сибирский снегопад и его уборка. Все по кругу автомобильный боулинг, недовольные водители, травмированные люди и отговорки чиновников. Да, да, да, да. Спасибо, посмотри. Тормози, разворачивай, разворачивай машину! Зачем я встал? Ну, плохо дороги в ужасном состоянии. Чем они ночью занимаются? Пожалуйста, у нас чистят дороги. Отвратительно. отвратительно, да, чистят дороги. Отвратительно, колеи большие, во дворах очень вообще не чистят. На улице Миросленченко видно, что пешеходную дорожку чистили. Дворники работали, но по последимости сильно устали. Свою работу закончили раньше времени, поэтому дальше. Пешеходы вынуждены добираться через сугробы. Их полигонов у нас в городе 4, однако их катастрофически не хватает. Снежные накаты и довольно ощутимая гололенца По возможности, сами жители должны сами немножко помочь нашему городу. Песок, у нас песчано-соляная смесь, после 15 градусов на нефиг. Как последний специалист и, как сказать, профессионал не видел техники, это просто возгудили, наверное, таксисты. Он не видит ничего. Это лишь наша новейшая история. И ни один из этих кадров не был сделан в тот год, когда в Красноярске был действительно большой снег два раза выше нормы. Самая снежная, не зима, самый снежный ноябрь был за всю историю наблюдений в 1927 году. Тогда в ноябре выбыло 100 миллиметров осадков. Для сравнения, начальник отдела метеопрогнозов приводит цифру этого ноября 2016 года. Снега у нас почти в два раза меньше, только 54 миллиметра. И да, это на самом деле больше нормы. Норма в этой науке лишь ориентир и непредельно допустимое значение. А среднее, говорят эксперты, и только за последние пять лет это среднее значение превышалось трижды. У нас в 2010-м было 155% от норм осадков в ноябре, это, а по количеству это 59 мм. Осадков. А потом, 2013 год, там норма была превышена на 30%. Ну вот нынешний год идет превышение на 40% нормы. То есть мы не считаем, что это какая-то чрезвычайная аномалия. Единственное, что несколько необычно для экспертов, это то, что снег идет каждый день. Но это и должно быть на руку коммунальщикам. Ведь ни один из снегопадов 2016 года не попадает в разряд экстремальных. Все по-научному фиксируется как небольшое, умеренное. Чисти себе и чисти, каждый день по норме, казалось бы. Но нет, в традиционный коллапс превращается традиционный снег. Хронику городских зим мы искали в красноярском кинографе. Правда, эти пленки больше рассказывают о сугробах в городах края, чем в самом Красноярске. Но тому есть историческое объяснение. Учитывая, что все эти съемочные группы, они были государственные, и понятно, что показать полностью заметенную улицу, ну, это было некорректно и по отношению, допустим, к организациям, которые убирались, некоторые были тоже государственные, и поэтому я думаю, что те улицы, которые были засыпаны снегом, просто не попадали в камеру. Но и на кадрах, отрихтованных в угоду тем коммунальщикам, масса уколов коммунальщикам настоящим. Рядом с такими зимами наш ноябрь не поставить. Вот заснеженный лесотехнический институт в 1953 году. Вот в 1956 люди сами, как сугробы в болельщиках на хоккейном матче. А вот, заметьте, юг Красноярского края. Минусинская экспедиция по поезд снегу. 1961 год. Их маршруты пролегают по нехоженным местам. И это год тот же. Пригород Красноярска и, кажется, настоящий Дед Мороз едет уж точно по настоящим сибирским снегам. А вот это уже 80-е, где тоже море снега и море детской радости, а не взрослой печали по нему. Вот, а за загородная. но ну, здесь точно видно, что это вот 88-й год, да, что здесь снега-то более чем достаточно. Поезд идет, практически все рельсы заметены даже. Ну видно, вот что снега-то очень много, да, практически по капот. И человек сам уже приделал такое чистище да, устройство на ней, у него машина мощная. В этом году в цене простые лопаты. Мы же современный век, мобильный. Такими вот отгребаем дома после визита, например, уборочной техники. И такие уже возим с собой незаменимый аксессуар красноярца образца 2016 года. Вот одна металлическая лопата для того, чтобы убирать жесткий сугроб. И вот такая лопата у меня теперь есть всегда со мной для того, чтобы справляться с той ситуацией, которая существует у нас в городе. Существует, существовало и, видимо, будет существовать дальше, пока в нашей кинохронике не меняются ни фразы, ни действующие лица, ни зима, которая из года в год сваливается, как снег на голову. Ксения кошочек Николай Чистяков, Воскресные новости.